Здравствуйте, друзья! С вами Агит Пароход, с вами Ося и Кися, Валентин Землянский Елена Диченко. И сегодня мы расскажем о том, какие события этой уходящей недели вызвали наш интерес и на каких из них мы бы хотели остановиться предметнее и рассказать вам, что на самом деле значит, эти победные, победоносные реляции власти. Ну, самое главное, возможно, они не попали в основные выпуски новостей, потому что очень много каналов говорят о том, мы вам расскажем то, чего вы не видели, то, чего вы не слышали, и снова говорят, давайте поговорим о формуле Штайнмайера. Ну, вот, собственно говоря, мы постараемся избежать подобного рода ошибок и, собственно, не возвращаться к тем, тем темам, которые обсуждались уже как на украинском, так и на российском и Возможно, даже на американском. Ну, кстати, о, кстати о формуле Штайнмайера. Не далее, как на днях, министр инфраструктуры заявил о том, что главным условием возрождения и реинтеграции Донбасса должно стать накануне начала переговоров об очередном этапе обмена пленными, перед разведением войск. Человек в статусе министра заявляет о том, что сначала Российская Федерация нам должна заплатить, а потом на этих условиях будет реинтегрирован Донбас. И все сразу понимают, кто при памяти, о чем идет речь. О том, что правительство Гончарука не собирается реинтегрировать Донбас. Ну, я не готов сказать тебе, насколько выставление финансовых условий. Я согласен с тем, что, допустим, эти вещи должны быть на повестке дня. Безусловно. Да? То есть, давайте мы будем об этом говорить. Но эм, говорить до выполнения, ну, до начала выполнения Минских соглашений да, и той же, той же формулы Штайнмара, ну по крайней мере движения в этом направлении, слава богу, ну, вот началось разведение, и даже уже дали, кстати, дату по Петровскому, уже и ДНР подтвердила со своей стороны. А, но переходить к этому надо уже, на, ну, когда процесс пошел. А вот процесс идет, процесс реинтеграции идет, а теперь давайте поговорим об этом. Мы прекрасно понимаем, что условия, на которых Российская Федерация будет участвовать в урегулировании этого конфликта, оно одно и, возможно, оно нигде не звучит и не прописано. Россия хочет в этой истории выглядеть миротворцем, как она выглядела в Сирии. Да. И, конечно, это не написано и в Мистских соглашениях, не в формуле Штанмайера. Но э, мы понимаем, что, что это главное условие для Российской Федерации. Это значит обвинять сразу Российскую Федерацию в военных преступлениях и делать все, чтобы она вышла из э, переговорного процесса. Ну, ну и ставит, собственно, тогда меняется позиция. Если ты требуешь репарации, значит ты победитель. То есть репарации выплачивает проигравшая сторона. Ну, насколько я помню историю, так сказать, военных сражений, и потом есть, накладываются, да, как бы определенные репарация, контрибуция, надо посмотреть, как бы более точное значение этих слов. Но еще раз, в, логике, в дипломатической логике это будет означать, что А, Россия была стороной конфликта, она признает себя стороной конфликта, и Б, она берет на себя определенные финансовые обязательства как проигравшая сторона. Я, я боюсь, хочу, что вот хочу, это как раз может и сорвать переговоры. Вспомнить как соглашения и то, каким образом был урегулирован конфликт на, на Балканах, даже не сам процесс урегулирования, там, в принципе, все было не так просто а процесс восстановления. Действительно было создано агентство, которое искало инвесторов для того, чтобы отстраивать жилье, для того, чтобы обеспечивать инфраструктуру и помогать людям, которые туда возвращаются и в принципе, это же агентство занималось обустройством этих людей, предоставлением. Оно рассматривало, другая структура рассматривала заявки об утраченной собственности и устанавливала сумму компенсации. Но инвестициями занимались международные инвесторы. Никто не ставил, никто, например, не обвинял военные силы НАТО, которые участвовали в разрушениях да, и не требовал со стороны в режиме требовать. И на сегодняшний день можно сделать еще один вывод, что еще вскрылась одна консерва в кабинете министров имени Джорджа Сороса. Ну, понимаешь, мы обсуждали с тобой в прошлый раз относительно состава этого коллективного э, испанского, испанского лыжного инструктора, да, и грантоеда по совместительству. Мне кажется, вопрос, еще раз вопрос в другом, переговорами должен заниматься МИД. И, соответственно, подобного рода заявления делать или не делать, это тоже должно быть в компетенции МИДа. Ну, в принципе, ничем не отличается риторика главы Министерства иностранных дел от э, главы Министерства инфраструктуры, потому что ну, тот же глава МИДа заявил о том, что сейчас происходит отбор кандидатов на обмен и изучение их дел. То есть Украина не э, хочет вернуть всех граждан, а Украина будет изучать... Э, Дела, и э, в зависимости от заслуг перед Родиной, решать, кто, кого возвращать, а кого не включать в эти списки. Mm -hmm. Тоже в принципе ничего хорошего с этой истории не, не намечается. Но э, вчера еще произошло показательное события, о котором мы говорили в прошлом выпуске, и сегодня оно получает свое развитие. Я имею в виду ситуацию с голосов... вынесением или невынесением на голосование, на рассмотрение парламента законопроекта о продаже сельхозземель. Вчера он не был поставлен в повестку дня, не был вынесен в сессионный зал, и сегодня в повестке парламента появилось постановление о том, чтобы в декабре провести парламентские слушания, уже провести общественную дискуссию, уже пригласить фермеров, крестьян и всех, кто работает на сельхозземле. И, наконец-то, после большого публичного скандала, после угрозы нового Майдана, который был в зал недовольных продажей земли и недовольных формулы Штейнмайера, да, которая могла закончить и эта вся история могла закончиться непонятно чем для действующей власти, мы видим, что власть, которая просто перла как танк с этим запасом законопроектом о продаже сельхозземель, она немножко остановилась и начала сдавать назад. То есть уже мы видим, что законопроект 2178-10 не будет в ближайшее время поставлен на рассмотрение парламента. В декабре будут парламентские слушания, они наконец-то решили послушать украинское общество и наконец-то поняли, что просто так, без существования нормального кадастра, без существования, Инструментов оценки земли, Ося, что вы молчите? Нельзя сейчас и в ситуации военного конфликта нельзя продавать землю просто чтобы тогда. Просто это очень хорошая иллюстрация у тебя получилась относительно как бы, обсуждения деятельности нашего кабинета министров, ну, власти и кабинета министров в данном случае, как основного движителя в том числе и идеи по по земельной реформе, потому что мы говорили с тобой о том, и продолжаем говорить в принципе, что если бы пришедшая власть действовала действительно в интересах э, Украины как государства и ее граждан, ну решения, наверное, принимались бы немножко другие. Но точно не начинали бы с реформы рынка земли. Мне очень нравится, я могу добавить сюда вот есть такой советник по-моему Гончарука, Мушак Алексей Мушак, я наблюдал его на одном из эфиров, когда он с пеной у рта, он такой достаточно экспрессивный, даже так сказать с таким налетом агрессии, юноша здоровый дядька такой большой, вот и он Говорит, вот, говорит, если мы ведем рынок земли, тут же изменится структура производства и, значит, аграрные холдинги перестанут сеять рапс, сою, подсолнечник, ну то есть те культуры, которые выжимают, так сказать, все соки из украинской земли, и тут же перейдут на клубнику. А клубника ведь это же создаст возможность для рабочих мест, для появления рабочих мест. И украинцы не будут ездить в Польшу, а будут покупать, работать здесь, значит, собирая клубнику. Эту клубнику у нас будет покупать Польша. Меня э, немножко возмущает цинизм э, риторики э, власти, когда она объясняет, почему нужно сейчас срочно продать землю. Да? Вот в одном из э, промо-роликов, э, где э, ну, просто главным спикером является такой себе сельский дебил, да, как они видят крестьянина, который на Суржике рассказывает, что прямо вот прямо вот сейчас ему нужно купить землю. Да? Но при этом очевидно, что у него нет такой финансовой возможности. Так вот, второй спикер, не дебил, как бы городской житель, который нам это все рассказывает, он задает вопрос простым людям. Видно, что очень простым, которые живут на 100 долларов в месяц. Угу. Он задает вопрос, а вот вы за открытие рынка земли или против? Все люди против, они этого боятся. Следующий вопрос звучит так, а если бы у вас а -а -а. были... Деньги. Купили ли бы вы землю? Да, я бы купил. Да. У, у нищих людей э, спросить, купили ли бы вы землю? И э, вся эта история, вся э, логика э, этого промоушена выставлена таким образом, что земля — это обычный товар, и ее э, поэтому нужно как можно скорее обычно, обычным образом продать. Но согласно Конституции, земля — это национальное богатство. Э, это важный фактор. Довольственной безопасности 45-миллионного народа, на секундочку. да, Поэтому э, она находится под отдельным, согласно Конституции, э, под, под специальной охраной государства. Поэтому говорить о том, что это обычный товар, ее нужно обучать, Обычно продать и спрашивать украинский народ нельзя, не стоит, а нужно спрашивать только собственников поев. Это, конечно же, ну, вот перекручивание еще очередной раз показывает, насколько власть понимает или не понимает проблему. Нет, так это, это же классическая логика либералов, Заметьте, вот они же все, э, вот то, что касается энергетики, да, газ на товар. То есть никто не говорит об энергетической безопасности страны. Я да, она согласна тоже, возмущена. А газ это товар. То есть, как бы да по барабану, но сколько вас там замерзнет, да, кто будет не в состоянии купить или кто не может купить, но еще, так сказать, не прошедшие, или не поддержавшие, или несколько иначе видящие достоинства, чем участники Майдана, да, люди не идут на подачки от государства в виде субсидий, потому что они закрывают, там, вот в тех же селах, они закрывают как бы, там, 2 третьих дома, живут в одной комнатке, там греются вырубают сады. И вот дровами из сада... Или топят радиоактивными деревьями в, в случае там, с Киевской, Житомирской области. Ну, а это Киевская, Житомирская область, а там, где, в, извини меня, там лесостепные зоны, типа юга Украины, там вырезаются просто лесопосадки и лесополосы вдоль полос. И никто об этом не говорит, никого Да Так это происходит же не первый год. То есть переметы на дорогах зимой, соответственно, эрозия почв. То есть, ну, эти же деревья садили не просто так, лет до 50 назад. То есть, это была определенная логика для того, чтобы сохранялась влага, для того, чтобы, так сказать, были в нормальном состоянии дороги. По которым меж, межобластные, да, межобластного значения. То есть, и снова возвращается к товару. То есть, это все товар. Газ, товар, земля, товар. Что он, а, большая приватизация, товар. Абсолютно неважно. Имеет Например, та же самая Укрзалезница, стратегическое значение для государства, или нет, Там мы продадим ее. Имеет добыча стратегическое значение для государства, мы продадим ее. Там, что, а, Энерготом прекрасная иллюстрация. Давайте корпоратизируем кусочек. Ну, то есть мне это напоминает, знаешь, начало 90-х, потому что это бешеная реклама, которая шла на тогда еще так сказать, не до конца распавшимся, ну, сохраняющим связи информационные, в том числе, в Союзе, когда появились всевозможные пирамиды, Финансовые дома, финансовые пирамиды это все было прекрасно. Но у ММ самое на слухово, больше такое Олби. И вот реклама была: купи себе кусочек Олби. И вот у меня складывалось впечатление, что вот у нас сейчас идет распродажа по такому же при: купи себе кусочек Украины. Родина в розницу. Родина в розницу. И, кстати, на днях, все-таки на прошедшей неделе, на уходящей неделе парламент таки проголосовал этот законопроект, уже закон о разделении газотранспортной системы, о выведении ее из структуры нефтегаза. И что меня в этой истории поразило, что теперь Национальное агентство... Коммунальная uh, на комиссия, национальная комиссия по регулирования электроэнергетики коммунальных услуг, услуг да. теперь будет устанавливать тариф на транспортировку. Да? Uh, хотя по Конституции это должен делать исключительно Кабин. каб, Кабинет министров. Это первый момент. Uh, и Конституционный суд уже ведь принимал по этому поводу решение, что uh, в принципе статус КП он не находится в правовом поле украинского законодательства. Да? Это в принципе незаконно будет. Это первый момент. Закон также не устанавливает норму прибыли для оператора. То есть НКРКП бесконтрольно, который не подчиняется Кабинету министров, будет бесконтрольно устанавливать тариф, а сам оператор будет бесконтрольно устанавливать себе норму прибыли. Да, это тоже не прописано. Это, да, потом оператору гарантировано право возврата его э, инвестиций, то есть инвестиции приравнены к затратам. Это вот все вместе, что мы только что перечислили, будет, будет значить одно. Все свои затраты, все свои хотелки, оператор вместе с НКРКП бесконтрольно заложит в тариф на газ и на электроэнергию, которая вырабатывается. Ну, ты же заметила, как очень быстро, я вот тут просто ремарочку, дам, как очень быстро вообще прошла история с разделением Нафтогаза. То есть три года, с 2016 -го года, с момента выхода постановления еще правительства Гройсмана, эта ситуация не двигалась. Был конфликт, я тебе просто предысторию как бы в этой ремарке, дам предысторию, откуда вообще все это взялось. Значит, Нафтогаз создал свою вот эту вот структуру ООО. ОГТСУ оператор газотранспортной системы Украины, которая сейчас и номинируется название оператора, а Кабмин создал свою структуру, которая называлась Магистральные газопроводы Украины. Значит, Коболев настаивал на проведении анбандлинга по разделению нафтогаза по принципу, okay. да, по принципу ISO, Independent System Operator. Кабин настаивал Гройсмана на проведении ownership, ну, то есть с возможностью продажи части газотранспортной системы, ну либо ценных бумаг, да, то есть с возможностью отчуждения до, там, до 49%. 51 оставался, оставался в собственности государства. И вот ситуация находилась в клинче. В принципе, позиционную борьбу Кобалев выиграл. Он дождался отставки Гройсмана, он дождался смены власти. Его не уволили. То есть, называется, снимаю шляпу при всех властях. И вот здесь он, собственно говоря, правительству Гончарука, вот тут эту историю и впарил. Что по большому счету постановление кабины и последовавшие за ним вот этот закон, который мы сейчас с тобой обсуждаем, они идентичны по сути дела. Вот может там постановление более детализировано с точки зрения плана. Но опять же планографика. Планографика не потому что только закон должен регулировать эти вещи, а они подзаконные акты. Но он, оно больше как дорожная карта, потому что на переговорах в Брюсселе нужно было что-то показать официально оформлено. Вот официально оформлено на первом, ну, очередном раунде, вот в прошлом раунде в сентябре показали вот этот вот, вот эту постанову, сказали вот смотрите Смотрите, у нас же все как бы... Да, но она незаконна. Это не важно. А вот, вот печать есть, все, значит закон. И самое, самое циничное в этом законе, у Кабинета министров просто забирается право а, отменять решение а, органа исполнительной власти, который управляет корпоративными а, правами собственности по транспортировке газа. То есть Кабмин к этой истории будет ни при чем сформированный парламентским большинством исполнительный, высший исполнительный орган э, власти, не будет э, иметь права отменить ни одно решение, ни по премии, ни по прибыли, ни по тарифу, ни по м, чему. Да? То есть просто украинского народа взяли и украли э, газотранспортную систему. Нет, но ну, ну, точно так же украли нафтагаз Да, ну, вот то схема то есть... будет с нафтагазом Такие же огромные премии будут они себе устанавливать также бесконтрольно будет устанавливать тарифы. Вот, собственно, а эти смузи-барбер-слуги народа, да, они за это хором проголосовали. Почти минутой молчания газотранспортную систему Украины. Почти ли? — Почтили, почти, да. Кстати, э, э, на сегодняшнем заседании Кабмина наш любимый персонаж, э, премьер-министр на самокате, заявил о том, что э, транзит возобновится по Украине только в одном случае, э, что он будет требовать от Путина лично э, долгосрочного контракта. — Требовать могут все что угодно. Давай очень четко понимать. Вообще в ситуации транзита. Интересно, он требует на это, это взаимозависимость всех участников процесса. Причем Украина как бы ну, теряет вот с каждым годом. Просто понимаешь, это все как когда все это началось? Это все началось не вчера, это даже не Майдан, как бы там не появление Порошенко. Это все началось в 2004 году, когда была похоронена идея Международного газотранспортного консорциума. Ну ты же помнишь, какие политические баталии велись вокруг, особенно после прихода Ющенко к власти, разворота на проамериканское, так сказать, внешнеполитическое направление украинской политики, и соответственно вот тогда как помнишь появление первого Северного потока. Вот риторика была один в один. Никогда, никто, нигде, ничего. Это все как бы придумал Черчилль в 18 году. Никогда он не будет построен, это все Мосфильм, как бы все, но Мосфильм благополучно в 2011 м заработал. И, кстати, тогда поднимался вопрос о втором Северном потоке, но он был остановлен. Тогда Меркель как бы отказалась от этой, от этой истории. И по сути дела возобновление ситуации произошло вот уже после 2014-го. То есть Северный поток-2 это по сути дела... А результат эм... революции достоинства. Ну это спусковой механизм, скажем так. Потому что как все равно планировалось это строить. Ну, то есть Украина перестала быть интересна для России как партнер. То есть партнер, который делает тебе постоянно пакости, явно не партнер. Может даже не в смысле интересно, а в смысле прогнозируемости и надежности. Потому так об этом и конечно. Ровно такая же история, я думаю, что рано или поздно аннексия Крыма будет расследована, но ровно такая же история произошла с Крымом. Да? Как только Майдан начал кошмарить тем, что натовские вооруженные силы будут стоять в Черном море и в Крыму, сразу же произошла аннексия. Эту причину следственную связь, да? патриоты отрицают, но рано или поздно все-таки этот протокол Совна Цбеза будет рассекречен и те, кто сдали Крым и те, кто привели к тому, что Российская Федерация стала на растяжку между тем, чтобы получить НАТО в Черном море и статус, ну, подбруще, и статус да. агрессора, да, выбрала статус агрессора, но в результате, ну кто поставил ее на эту растяжку, да, Поэтому также и с Северным потоком очень похожая история, когда отрицается причинно-следственная связь революции достоинства с потерей транзитного потенциала государства. В целом, а это, не только газового. Да, еще и... Грузов, транзит грузов. Авиа, железные, железные, железные автомобильная, порты, порты, порты ну то, то есть перевалка, то есть то, то, о чем мы с тобой говорили. То есть это, но еще раз, никто не, не видит и не пытается искать вообще в целом причинно-следственные связи. То есть никто Почему? не пытается... Это все, все же есть в составе, красивый состав преступления. Нет, никто не пытается... Я имею 111 в 111 данном... «Измена рода». В данном случае не уголовную квалификацию, а я говорю о квалификации чисто политической, да, с точки зрения развития государства. Мы с тобой об этом говорили. Если... Ну хорошо, вот, если мы 2014 год определим как революцию и как смену элит, значит, вы пришли чего-то там построить. Что-то вы хотели создать, да? Но вот то, что вы построили за пять лет, это явно не Европа. Ну тут еще глагол построили очень под вопросом. Да, ну то есть, ну а же, даже для того, чтобы развалять, что же усилия надо приложить? Вот, то есть, если вы как бы создаете кризис, вы создаете кризис с целью того, чтобы это все потом перевести в какой-то конструктив. Вот за пять лет конструктива, вот если построить уже, говорит, да, вот конструктива не появилась. То есть у нас все как бы... А шовдияку Москвалиф. Вот все, еще, все, что мы не что делаем, шовдияку Москвалиф. Э, торговая сальда Украины начала меняться примерно с, с первого Майдана, когда э, люди м, не заняты в производстве, да, то есть торговцы начали м, смещать промышленников. Тогда у нас ну, то люди, которые привозили что-то из Китая или каких-то других стран, тогда у нас впервые импорт превысил, экспорт, и эта тенденция на сегодняшний день пошла. Да? Просто люди, которые были, ну, ничего не производили, ничего не создавали, но они хотели государственным потоком, вот Сегодня на лицо там разница в сколько миллиардов? Мы не пашем, не сеем, не строим, мы, мы, мы гордимся общественным следом. Да можно смотреть, можно как бы лить слезы, но после драки кулаками не что нужно очень четко понимать, что ведь теряя, потеряв российские рынки, да, то есть мы, мы так и не приобрели ничего, даже не в Европе. А даже в Африке и в Азии, чем очень любят гордиться, вот смотрите, мы там что-то в Африку начали поставлять. Но мы, мы теряем внутри и промышленный, и научно-технический потенциал. Ведь по большому счету из высокотехнологичных производств, все что у нас осталось, это умирающие атомные станции. Умирающие, потому что ну, не выходит же в прессу, да, стараются не афишировать. Хорошо, они тихо умрут и сами. Форс-мажоры. И мы ничего сами. о них не узнаем. Ты понимаешь, Лена, проблема как раз в том, что а, сами они не а умрут. А и Хмельницкий, там же не так просто. Сами они не умрут, потому что... Миф о дешевой атомной электроэнергии – это только миф, потому что строительство блока – это несколько миллиардов долларов. И точно так же выведение блока из эксплуатации – это несколько миллиардов долларов. А если посмотреть на график аварийных отключений, то он у нас сейчас, по-моему, идет сплошной. Но слава богу, что это проблема, которая возникает не в активной зоне. Но в чем, почему они возникают, эти проблемы? Это естественный износ оборудования. То есть электромеханическая часть атомной станции. То есть не сам реактор. С реактором там, ну, котел, ну, котел вот, и котел. Ну вот и проблема в том, что э, люди, которые э, приходят к власти, уже не первая команда, они воспринимают советскую инфраструктуру как данность. Они воспринимают существование государства Украины как данность, которой ничего не угрожает. А? Они вообще даже не думают об амортизации всего от, от, от каких-то труб в столице нашей Родины да, водопроводных до ну, газотранспортной системы Украины и до отношений центра и регионов все заняты своими ситуативными маневрами коммуникациями, как сейчас у них модно говорить с этими кофейными стаканчиками ну да. коммуникация очень Но... просто давай, давай он, ты же приводила, любишь приводить технику. да, он. На, нацаревав 100 рублей вы втик вот как бы, вот логика каждой, каждой каденции новой власти, которая приходила. То есть, вот, вот быстренько что-то натырил и убежал. Натырил и убежал. Ну, кто-то уходит, допустим, как уважаемый человек, с бы мы президент так говорить, кого-то выгоняют... На кого-то он никак уголовные стати, дела не заведут. Кстати, про Натырил. да, В четверг проголосован законопроект о спецконфискации. Это та статья Уголовного кодекса, которая была отменена Конституционным судом. О незаконном обогащении был большой резонанс, обвиняли Конституционный суд, но формально она действительно нарушала презумпцию невиновности. Но цинизм этой ситуации в другом в том, что и спецконфискацию продвигала команда революции достоинства. Да? И вот эту статью о незаконном обогащении, которая была отменена, это они туда же вписали, потому что до этого была нормальная статья, которая с 2011 -го года действовала норма, которая не нарушала и не могла быть отменена Конституционным судом. Так вот Порошенко вместе со своей командой, придумал и то и другое и вчера проголосован в четверг проголосован законопроект закон о том что он будет иметь обратную силу то есть три года до принятия закона все кто незаконно обогатились да, они будут подпадать под его действие можно постарать Петра Алексеевича Порошенко с победой на уровне Томаса, я считаю, не меньше. <соединяя> ну это вообще, это вообще феерично, понятно же, ну я понимаю, что это, конечно, как бы очень важная тема, но мне кажется, проблема нынешней власти не в воровстве предыдущей и далеко не в коррупции. Проблема в нынешней власти, что она со, со своим приходом но... не прогуглила собственно <соединя> свой функционал. И свой фундамент, понимаешь? Она начала, она начала с того, что она начала разрушать свой фундамент вот этих мелких, средних... Ну, мне не <связывается> нравится слово «предприниматели», да остатки среднего и мелкого класса, вот это средняя и мелкая буржуазия, которую как бы сначала достаточно сильно обкрансали после 2014 года. Не в 2008 году первый раз, но была, это было, было, было до 10 это был, как кризис, ну то есть... В 2014 их добили. Потом, потом в 4 да, их просто добили в 2014 и вот... А сейчас их забетонировали. Достойные продолжатели просто достойные продолжатели и соответственно на что будет опираться и президент Зеленский и э, парламентская фракция и кабинет министров для меня большая загадка именно поддержка со стороны общества на или коммуникации и, да если вот, вот это... они все считают если... что они гениальные коммуникаторы вот просто, что они умеют заходить в Facebook, и они прям гениальные коммуникаторы. Нет, в Facebook я умею заходить. Мы даже вот видишь с тобой YouTube канал сделали, но это абсолютно не означает, что мы с тобой гениальные коммуникаторы. Мы как-то пытаемся коммуницировать и доносить нашу позицию, да, с которой могут быть согласны, могут быть не согласны. потому что, любая позиция, она субъективна. Голос из подполь, Голос из, из интеллектуального подполья. Да, из искры, хотели. из искры возгорится пламя. Но мы пытаемся как-то, знаешь, вот, ну, понятно что нету абсолютной истины. Да? Истина она всегда где-то посредине, поэтому, э, так сказать, она складывается из какого-то определенного количества мнений. То есть не бывает человек прав на но ну, если такие дискуссионные темы, как мы... Как не, мы... Но у человека либо есть среднее образование, либо нет. Абсолютно. Тут среднего не дано вот, в этой а... истории. Либо есть IQ, либо он отрицательный. Но, но движение, ну то есть не понимать, не да, отказываться, отказываться понимать причинно-следственные связи и отказываться Понимать, Может у них тренбул. нейроны просто не устанавливают э, нейронные связи друг с другом? Ты знаешь, мне кажется, это, это все-таки проблема сознательной политики на деградацию общества. То есть это не вина, вот нельзя обвинять людей в этом. Да? То есть создается такая м, система и э, атмосфера расфокусировки и постоянных флешей. Это, кстати, технология Майдана была в этом. То есть... У тебя вспышка справа, вспышка слева. Вспышка справа, вспышка слева. Тебе не дают возможности сосредоточиться, сконцентрироваться. Или дисочка на, на Крещатике. да. И говорили голый с топориком бегать. Ну, то есть тебе не дают сосредоточиться и попытаться проанализировать, что же было, собственно говоря, причиной, а что следствием происходящего. Потому что на следующий день кадр меняется. На следующий день повестка дня меняется. Ну, то есть, вот людей довели до состояния губи. Понимаешь, То есть раз, там 10 секунд и оперативная память обдулилась. И то, что было вчера, про, у Киплинга это про бандерлогов хорошо там сказано, они не помнят, что было вчера. Вот это основная проблема. И ожидать, что как бы удастся провести, поэтому вот те оставшиеся социально активные, ну процентов 20 населения, вот они и пытаются в этом всем бардаке и хаосе. Как-то выстроить, вот, вот вот вот они могут простроить коммуникацию. Все остальные пойдут, ну, как бы, ну, вот вот 73% тебе яркий пример. То есть пойдут, главное, чтобы появился человек, который вот прокоммуницирует и скажет, ай да. Ну, кстати, о коммуникациях. Вот тоже на днях новыми красками зазвучала история, почему Путин враг. Он заявил, что снизит цену на газ, если нафтогаз отзовет все иски против «Газпрома». Ну да. А, соответственно, если не будет исков, то не будет постав... будут поставлены под сомнение премии же. Да. Поэтому он враг, я считаю. Ну, в принципе, да. А прямые контракты. Мы же говорили с тобой об этом. Они тоже не позволят, так сказать, незаконно обогащаться некоторым товарищам. Поэтому вполне ожидаемо, что Путин враг. Он же пытается, так сказать, как-то дать э, пас и дать шанс для того, чтобы отрасль не загнулась окончательно, да, а получила. Но, кстати, по аппаратным развития. правилам э, ситуация беспрецедентная, потому что всегда на газе э, зарабатывали по умолчанию президенты. Украине. Такое было неписанное коррупционное правило. Когда одна из премьеров пыталась всунуться и зарабатывать на Газе, ну, это не очень хорошо для нее закончилось, в принципе, история. Проблема. А тут у нас на Газе зарабатывает даже не премьер, а Коболев. Ну, это просто какая-то коррупционная анархия. Ты демонизируешь господина Коболева, то есть мы в данном случае с тобой говорим о том, что поскольку и правительством, и руководством «Нафтогаза» управляют реально транснациональные корпорации или их представители. Поэтому э, получилось так, что это не твой зуб и даже не мой зуб, как в известном фильме. Это их Да, зуб. но историческая украинская коррупционная традиция требует, чтобы на газе зарабатывал президент, а не непонятно кто. Ну, Я считаю, что мы должны... В этом плане оставлено э, прекрасное... Общество не должно молчать об этом. Есть некий, некий заместитель, карточка заместитель, называется она субсидия, они оставлены на следующий год, потому что, как видишь, тарифную, тарифный вопрос никто не обсуждал и не собирается. И госпожа Маркарова в очередной раз подтвердила и сказала, что ребята, это рынок. Нет, ну подожди, как они оставлены? Там введена процедура верификации, она будет еще более жесткая. На субсидии заложено на сколько миллиардов? Подожди, меньше. я же тебе не говорю о количестве людей, которым эти субсидии должны дойти. Я же тебе говорю о коррупционной схеме, которая строится на, этой, сказать, на этих субсидиях. То есть, кто -то, если кто-то получит меньше, значит, кто-то получит больше. И явно это будут, так сказать, нерядовые граждане Украины. Поэтому вот схематоз в газовой сфере он сохраняется, просто он трансформировался, Но он, он приобрел. Уважительные по отношению к э -э -э верхушке. Нет, я тему если известный, известный римский император предположил, что деньги не пахнут, введя налог на туалеты, то фу, изменить так сказать, прямое, прямое получение денег с нафтогаза на, через субсидионную схему – не, не, не такое же уничижительное и унизительное мероприятие. Не, ну, получается, что у нас тогда не властная вертикаль, а властная какая-то коррупционная какая-то аль-Каида, аль которая не заведена в вертикаль и не управляет. Вот она какая-то кустовая. Ну, так у нас, так, как мировой терроризм. Собственно говоря, у нас вся власть в последние несколько лет именно таким, таким образом и строится по определенным группам влияния. Ну, то есть, в принципе, если мы посмотрим раньше... Это, это угроза говорит... суборности. Я боюсь, что вот об угрозах уже говорить достаточно поздно. Ну, но... или мы поговорим об этом в следующий раз. На этом все. Это был Агит-пароход номер 12. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями, а мы будем вам рассказывать о том, что на самом деле они имеют в виду, когда под красивыми словами, под красивыми обертками, роликами и флешмобами продвигают интересы совсем непонятно кого. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.